Здравствуйте, сегодня у нас на обзоре интересный такой девайс китайский Strong U изготовитель ASIC рассчитан на алгоритм X11 При этом при всем он обеспечивает 420 гигахэшей и весит чуть больше 7 килограмм. Приступим к разборке мощность при этом составляет 2100 ватт то что заявлено изготовителем оборудования на самом деле может быть немного больше вот такая вот управляющая плата такой вкладыш, тут Направитель потокового воздуха. Всего имеется здесь две хэш платы Сборка питания а -а -а. довольно мощные шины выходят. Ну вот, хэш плата данного изделия, Значит, радиаторы съемные, на винтах М3 пружинены то есть можно разобрать, заменить термопасту то есть, изделие такое в общем-то легкое для обслуживания можно так сказать, удобное для обслуживания ну, в данной плате в качестве типа, проводящего материала Применена такая теплопроводящая прокладка, которая по всей площади здесь вот зажата радиатором, также применена плата с высокой теплопроводностью, сверхтонкая, которая также закрепляется на радиаторе, то есть изделие качественное и на вид надежное. Блок питания классический, с коррекцией реактивной мощности, стандартное тоже исполнение, форм-фактор такой вот, уже оставший привычным, вертикальным. Приносите свое оборудование в наш сервис, будем ремонтировать, Спасибо за внимание, удачи вам!